Всем привет от сайта Соц Испании и от меня. Дело в том, что вышел я уже на шестой день. Сидение дома все-таки в магазин. Одежда у меня специально. Использую только для выхода, опять же, вне дома Больше я ее нигде не использую, потом вывешиваю на балкон, даже сам поход в магазин не столь тяжел, сколько возвращение домой, потому что нужно в определенной последовательности снять себе одежду, продезинфицировать все продукты и руки и так далее, то есть тут уже ум за заходит, как это все лучше сделать, ну куда деваться, я думаю мы эти тяжелые времена переживем, сейчас я скажу в магазин и мы там посмотрим, что вообще, какая там ситуация, есть ли что-то или уже ничего нет. Вот по ходу велосипедная станция заблокирована Вот так что велосипеды стоят Тоже пользу велосипедом сейчас нельзя Это супермаркет Лидл Как видите, товара полно Народу мало Даже скидок полно всяких Так что все нормально Все есть, каких-то дыр я не вижу. Яйца, пожалуйста. Молоко, сколько угодно.